Я играю это на высоких настройках, поэтому давайте же начнем. Вот так выглядит данное меню этого робокса. Так, давайте посмотрим на мою базу. Вот такая база у меня. На максимальных прокачках. Кроме робоксовых. Итак, давайте посмотрим, кто там у нас идет. Так, бредет этот зомба еще он такой так это фригит зомби еще этот пулемет этот пулемет убил зомби так давайте посмотрим что у нас еще есть здесь как бы сказать есть вертолетная площадка и да кстати сейчас это цена вертолета вроде бы начала потихоньку прыгать поэтому раньше он стоил вроде бы это 40 тысяч этот спаун э, самолета ну это если купить вертолет то он стоит это где-то 2 миллиона э, 800 тысяч э, ну долларов так а для того так а вот чтобы заспавнить вот этот вертолет нужно заплатить 55 тысяч поставьте а раньше можно было заплатить просто 40 тысяч так <клёх> Так, осмотримся. Вот здесь находится у меня бронька. Вот эта бронька последнего уровня, 10 уровня. Так. так, что там у нас? Так, а тут у нас у нас есть э, 7 спавниров. Это. Спаун АТВ, джипа, хамви, планированного хампи, танка миссио-трака, то есть Катюша и Девастатор. Вы знаете, что такое Девастатор? А вот сейчас вам покажу. Вот, смотрите, какой классный Девастатор. Так, смотрите. Сейчас оценим его скорострельность и мощность, и при этом перезарядку. Сейчас. Зомби, и пайс, и... Ну, э, перезарядка не совсем такая быстрая, но в принципе этот танк выглядит неплохо, у него с четыре здоровья, и там это броня практически такая здоровая, чем у танка, поэтому это самый последний, это последняя машина этой игры, и он стоит практически 3 миллиона 20... 250 тысяч. Так, давайте поедем на охоту и разведаем, что там у нас есть. И да, ребят, чуть не забыл. А, завтра будет праздник, и после этого праздника наступит 2023 год, поэтому, ребят, всех с наступающим а, Новым Годом. А пока что мы поиграем и осмотримся, что там у нас есть. Давайте зайдем за бипедию и посмотрим, что там у нас есть. Там это я убил обычного зомби, быстрого, это все таки вот разные есть и Санта -Клауса. Вот большой зомби, если играть это на харде, то можно получить как можно больше денег. Но мне уже не нужно, так как у меня на счету уже это миллион восемьсот тысяч долларов. А хотя, ребят.. Ого, нифига себе, сколько тут зомби-то. А? Это шоп бригада какая-то, что ли? какой-то ящик получили. Итак, кстати, ребят, эти ящики можно получить это за 50 убийств. Каждый. И сейчас я получу вроде бы это второй ящик. О, вот он второй ящик. Короче, сейчас это пойдем э -э, на нашу базу. Хотя сейчас это мы заведем просто ее и посмотрим наверху. Так, заводим наш танк. Да, ребят, кстати, если это, накопить 5000 убийств, то там можно, это, попасть на сервер для профи. Я чаще всего играю на сервере профи, потому что там дается очень много денег. И при этом... На харде. достаточно много зомби, они в два раза агрессивнее, чем в обычном режиме. А вот и наступила ночь. Давайте же зайдем на этот вот этаж, то есть в этот вот кабинет. Так, на картах и показывается. Вот здесь это а, да. так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Впереди нас 8, так, э, впереди нас 7, и одна моя база, и примерно 8. Ко мне приближаются зомби. Итак, на одной из них достаточно много зомби. А на моей базе всего лишь один зомби. И по ходу кажется, начинаются приближаться зомби к следующей базе. И тут уже достаточно тоже сейчас станет. Поэтому давайте им поможем. Авиаударчик. Так, да, пока это... Да, мои ядерные ракеты запускаются, я посмотрю, что там есть. <свот> Блин, какие ядерные ракеты, если просто это э, обычные ракеты. Так, что там у нас? Запих. Давайте оценим запер. А, ну это я знаю. Там это, вроде бы он делает это двойной урон, что ли, по зомбиам это сделал вообще и да ребята вы заметили у меня стоит это член заметили я вот это тоже не обращала на такое внимание вот давайте зайдем в магаз посмотрим если там это э, вообще какой-нибудь там э, запас так так я не понял значит он мне просто выдался за то что я это стал профессионалом таким или что так ребят пришло время перейти на хардкор сервер поехали и вот обозначается hardcore". от перевода сложно о, там кто-то с прямым аккаунтом <звы> итак слышим что тоже кто-то запускает ракеты итак давайте же оценим что это у нас за хард сервер <звы> захлезаем вот сюда потом вот сюда так так так так, так, так, так, так, так, как мы видим, это зомби достаточно стало побольше, но, наверное, они поогрешены, поэтому давайте заболбистим ядерные яр бомбы. Ух ты, я достаточно побольше зомби убил. Так, надо приобрести вертулю. Где там наша Виртуля? Виктуля, ты где? <звук> Ого, брутальный зомби 646. Шаман 699. Так. Спавним вертульку. И садимся в вертульку. Итак, давайте оценим уже хоть такое. Так, а вот и большие зомби. Как мы видим, а зомби агрессивных альфа стало намного больше. А агрессивности стало очень много. Поэтому на таком сервере могут играть только профессионалы. Но ну, а я сам профессионал, потому что у меня максимальное количество запасов. ⁇ калымана, опять мне кто-то пишет. там еще побольше зомби зомби и щенные это блин тебе не шине это целую битс мать а это иллюзия зомби ой-мое, а вот эта годзилла уже покрепче была а, ну это еще то ладно. Какой-то чел меня хочет добавить. Чё это за хрен? А, он только финал. А, давайте его добавим. Все, он наш друг. Так, ну давайте пойдем дальше. Пацан, жизнь, мы тебе сейчас поможем. Держись, брат. Я их сейчас это... Я Держись крепче, брат высадка идет на помощь да где тут Луис блин из улицы блин посеянный опа ящик блин сейчас у нас самолет ой фу, ты какой самолет вертолет блин я думал что это муха Ладно, полетели дальше. Так, походу у нас будет либо дрон, либо зайпер, либо это какая-нибудь там энергетическая пушка, что ли. Вот все, начинается уже обработка вертолета данного. Ох, как красиво он стоит! Это ж не вертолет, а военный вертолет. Так, давайте посмотрим, что там у нас еще есть. Так, а вот и ящик. Открываем. О, рельсы. А, ну что ж, ребят, это был обзор игры Зомби Гипрэнс Тайкон. Советую вам поиграть в Роблоксе. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.